Что ж, теперь у нас 1600 стим-очков, и это абсолютно бесплатно. Так, мы еще из этого и деньги пофармили, боже. Так, я что-то не понял. Что это? А ну, быстро подписались. Спасибо. Здорово, меня зовут Владислав, и в этом ролике я покажу тебе, как на халяву получить стим очки. Да еще и с этого можно даже заработать. Что ж, для всех тех, кто не в курсе и находится сейчас в танке, в Кэс вышел обнова новост новой операции, с помощью которой мы и будем, собственно, зарабатывать наши стим очки. Суть ее заключается в том, что эта операция покупается как дополнение к игре, следовательно, мы будем покупать ее через Steam, и за ее покупку нам дадут стим очки. А по нынешнему курсу 136 очков за каждый потраченный 100 рублей мы получим 1468 очков на наш баланс даже 1469 если округлять но на этом конечно же мы не заканчиваем ведь нам нужно получить наши деньги обратно и суть заключается в том что за прохождение всей операции нам дадут 100 звездочек которые мы можем потратить на все что угодно что пожелаем и посмотрев разных других ютуберов и аналитиков я понял что самое выгодное это покупать кейсы купив 50 кейсов мы сможем их продать на торговой площадке средняя цена за один кейс в течение операции варьируется от 40 до 60 рублей то есть с помощью несложных математических вычислений мы можем понять, что продав все кейсы, мы получим около 2000 рублей, что практически в 2 раза больше стоимости самой операции. Соответственно, мы пофармим и стима очки, и деньги на свой Steam кошелек. Конечно же, при большом желании, вы можете купить какой-то скин на эти деньги и вывести его в реальные деньги через какой-нибудь кейс GoTM и остаться в плюсе, получив при этом больше 1300 очков стима бесплатно. Я думаю, это неплохой такой бонус с тем учетом, что вы еще пофармите деньги. Что ж, ну на этом все. Благодарю всех за просмотр. Обязательно